Писание говорит, что мы должны почитать своих родителей. Я очень благодарен Господу за родителей, которых Он мне дал. И за их родителей благодарен. Когда я думаю обо всех уроках, которые они мне преподали, то самый большой из этих уроков – это важность верности. Сколько браков сегодня распадаются из-за разводов? Мои родители не разводились, их родители не разводились. Они оставались верными друг другу. Я благодарен Богу, что уже 40 лет храню в верности мой собственный брак. Бог верен. Бог верен нам. Писание говорит, что Его хеса, Его благодать, Его верность вовеки он верно хранил нас на протяжении всей нашей истории в каждом роде в каждом поколении находились тираны желающие нашей гибели но им так это и не удалось осуществить и не удастся почему потому что бог верен бог обещал аврааму и иакову что мы будем всегда через пророка иеремии он сказал что если только будут основания земли исследованы внизу то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они сделали. Ведь ясно, что основания земли исследованы не будут до конца, и небеса измерить нельзя. Бог всегда верно хранил нас, и Бог был уверен в том, чтобы послать нам обещанного Мессию. Мессию, который бы умер за наши грехи и воскрес. Мессия Ишуа именно это и сделал по обетованиям Божиим. Мессия, который прощает нас и дает нам вечную жизнь с Богом, Авраама, Исаака и Якова, когда мы каемся и веруем в Него. Мессия, который становится нашим Господом, нашим Мессией и нашим Царем, и который вскоре вернется править нами. Через Моисея Бог обещал,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 Бог всегда верно хранил нас, и Бог верен в том, чтобы послать нам обещанного Мессию, Мессию, который бы наших греки и воскрес, и Он будет верен послать нам Мессию править нами. Вопрос, который мы всегда должны задать самим себе, а верны ли мы Богу? Готовы ли мы быть верными Богу и уверовать в Мессию Иешуа? Верны ли мы настолько? Надеюсь, ответ наш будет «да».